По минус, по плюс, по минус, по плюс. Не ну, знаете, это уже более 30 лет считай. Поясницу мы сделали полностью. Антилистез. Т1, Т2, Т3. Температура 35,6. Тебя так? Да. Голова болит? Она не болит, просто вот шумит вот здесь. Голова шумит. Ага. Сейчас его дудит. Голова шумит. Дудит, да? Угу. И ушах занятого. Ушах нету. Вот между ушами где-то вот здесь. Виски, затылок болят. Затылок да, нет. Не нет, болит затылок? Нет вводит. Голова вертится, да? Угу. Зрение как? Ведь комиссия у меня глазова бегали. Угу. То минус то плюс. То минус то плюс. Шея болит. Когда как? Он хрустит и все. У вас тут шея получается ретер да, старое смещение. С3, С6. Ну это уже. Грыжа, С5, ну, С6, да. Ну сколько И лет болит лет? у вас, да, голова? А? Много лет уже, да, у вас это. Ну знаете, это уже более 30 лет, считаю. Ретер-листесс, антилистесс, остеофиты. И при этом у вас голова только шумит, да, то есть а -а -а. таких сильных голов больше нет. Нет, вот бывает, что год раз, может два, тогда да. Только. Так, на погоду, да? Наверное. Сзади болит между лопатками, грудной отдел болит. Как он у него вот здесь. А больше левую, правую лопатку тянет. Вот левую, как будто у меня на рот, ну, как он видите, uh -huh. не хочет задеваться, вот эта работа работает. сюда вот так вот, да, сжато? Uh -huh. Uh -huh. Левая рука у вас сжата, да, у вас? Uh -huh. По ребрам отдает, стреляет, ребра болят, а вот сердце щемит, колит. Uh -huh. Нет такого. Вот. Когда бывает, что у меня вот здесь как бы мышцы болят. Желудок болит? Иногда. Я же, Я... да, был. Так, а что у вас там между лопатками? Антилистес. Т1, Т2, Т3. У вас вот, вот здесь вот чуть ниже не болит, никаких болей нету, вот тут? Вот здесь, да? да. Может есть, может не чувствую. Поясница болит, да? Да. Когда? Ну, когда, когда как подумаешь, что получается иногда вот так? И сколько вы лет неправильно ну... поднимали? Саждение. Угу. Лежите, да, на обезболивающих таблетки колец, сколько за работу, года три там назад. Дикофинак ага. да? Легче ну, да. стало. Раз, два. Так, лист с L5, S1. Почти сантиметр, да? Это самая живая поясница. Пальцы не имеют на ногах? Нет, вроде. На руках. На ну, руках они у них. Как бы тесто, что У них температура 35,6. так? Да. Холодные руки, да? И всегда головные руки. И ноги? Ага. Uh -huh. А на пищу есть аллергия? Uh -huh. а на пищу нет. Вредные привычки? И курицы не бьете. Uh -huh. Хронические uh -huh. заболевания есть? Я уже... Был... Сейчас вроде не беспокоит так сильно. пойти. Uh -huh. Нет, нет, нет. Камни в почку? Uh -huh. Нету. Расстояние между позвонками нет вообще. Крестец торчит. Больно? Есть чуть-чуть. Здесь? Чуть-чуть есть. Тут? Uh -huh. Есть? Есть. Тут? Uh -huh. А? Тут? Чуть-чуть что-то. -чу Здесь нет, здесь нет, здесь есть здесь нет, тут uh -huh. тут здесь 네. нет, здесь нет. Выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох. Шей зажать. Вдох. Вдох. Здесь очень сильно зажато у нас. Рисница хорошо получилась. Тут больно? Нету. Здесь? Да. Нет. Здесь? Ну, несли болят просто. Здесь? Да. Нет. Нет, нормально. Тут? Нет. Здесь? Ну, тут нажатие что-то есть вроде чуть-чуть. Тут? А? Тут? Здесь ну, здесь ну, здесь ну поясницу мы сделали полностью. Мне понравилось. Сейчас. Сейчас, сейчас не хрустит. Сейчас хорошо крутится. ноги да. не скрещиваются. А, сейчас все мне хрустально. Ничего не поднимаем, не таскаем, не нервничаем, не переживаем. Места ударов поболят. Где-то синячок, где-то гематомка будет. Ну Ничего страшного, спасибо. Поболит, головокружение, изменение стороны слуха и зрения может быть. Ага. Э, Прокашля, настрах, отхождение слизи, зимотропи. Температура до 37. Значит, делаем теплую баню. да? Температуру 40 градусов. В таз большой наливаете. Туда пачку соды. 500 грамм ага. и вот эту два клопачка вот этой муси поливаемся этой водой так мы делаем 15 минут таких процедур 10 через день значит на трех валиках также лежим ага. либо на бутылках либо на валиках под шею поясницу эту и валики или используем подушку мейрама то есть подкладываете ее под крестец ага. вот сюда прям да? ага. полежали подвинули и вплоть до плеч Валик берете вот под шею ага. вот, и лежите чтобы голова была спрогнута туда Пейте водичку каждые 40 минут, каждый час по три глотка горячей воды, ни кипяток, ни кипяченую, mm -hmm. парьте ноги перед сном, таз наливайте горячую mm -hmm. воду, опускайте ноги по щеку, чтобы кровь и лимфа вверх ваша поднималась, чтобы вы так готовились к осму. Так, на животе не спите, спите на боку, либо Вот иногда вы ложусь на животе. С такой шеей ни в коем случае нельзя ага. спать, а на с все свернете, понятно, ага. опять все будет болеть. Или боком, или на спине? Да, либо боком, либо на спине. Хорошо. Поменьше хлеба, поменьше сладкого. Делайте гимнастику, также висите на турнике, угу. так, чтобы ноги касались пола. А, чуть -чуть. Висите и расслабляйте. Пяточки, носочки касаются пола, вот чтобы так. вас вытягивало, понятно, да? По руки на я вижу, Вытяжку из корня синюхи, голубой. Родственник Валерья на 10 раз мощнее. Чайную ложку на стакан воды. Утром, обед и вечером. Чтобы вы спокойнее стали, менее эмоционально, чтобы расслабились и отдохнули. Поясницу сделали хорошо, осталось пару моментов в грудном отделе и немного в шее. Если что, то можно будет подъехать через три месяца, не раньше. За собой понаблюдайте, если что, то есть запоминайте, что прошло, что не прошло, да. и что пишите. Мясница у нас хорошо. Нога болеть уже не должна. Ноги, вот ягодица у вас болела, да? Вот, вот. Угу. А вот сейчас не чувствую, не ноет. Сейчас не чувствуете, да? Угу. У вас мыло? Вот вы сейчас сейчас стояли, у вас говорили, что сзади ногу тянуло. Сейчас тянет? Нет. Не тянет? он вот нет, не нет. Но есть чуть-чуть, но не так. Угу. Подпишитесь на наш канал